универсальные чехлы для пульта. Что такое Кира, и каешь? Итак, наши чехольчики, которые мы сейчас будем вешать на пультик, да? У нас уже тут все готово. Подопытный пультик, который мы продули. Надо выставить таким образом его, чтобы вот эта вот полосочка у нас была сзади, да? Да, потом вымеряем длину, намечаем длину, берем кирины ножнички, обязательно. Можно я? Нет, тут надо ровненько. Ты мне лучше помогать будешь, хорошо? У -у -у. Давайте фен. Фен? Фен. Можно я? Я буду греть фен? Нет, я буду греть феном, потому что детям это небезопасно, хорошо? Разогреваем посильнее, чтобы разгладились все наши складки. И теперь нам не страшно, если на него что-то попадет. Вода, кофе и все остальное, да? а самое главное перед началом нужно заменить батарейки на хорошие поставить дорогие батарейки чтобы они дольше прослужили всем пока ставим лайки И на канал. правильно а еще оставляем комментарии ага. И много много подписчиков. Да.